Кутарю пока. Короче, а мы заехали к Ольге. Промоешь. Привезли яблочки. Она мне баночки обещала. Вот она мне банки накладывает. Мне нужны трехлитровые банки. Я уже не знаю, что делать. Смотрите, мешок она складывает. Ну ладно. Так, Молка перезвонит. Ой, Андрей, как у себя дома? Смотри, я рванул. Я знаю, пахал. Промоешь? Да, конечно, промоешь. Что ты, мать? Все Очень... промою. Ты что, баню топишь? Ну, Наташка сегодня попросила картошку топили, <как> топили. Картошку топили. <свят> <свят> <свят> <И копали. свят> Мы тоже копили. <свят> тоже копали. У тебя банок-то дофига, наверное, да? Да. Банок смотри. Да. Лук-то, да, да, да, да. Лук смотри, нормально же, тоже у тебя Я ведь этот, -то только первый год посадила вот. Бочонком-то? Да, семейный-то, ни разу не сажала Вот этот имеешь продолговатый в виду? Я все севок. сажала А, сивок? Ага. Ну этот севок, а это продолговатый да. бочонок Да, молодец Чеснок тоже хороший нет, чеснок у меня раньше был всегда крупный, а в этом году... В этом году не только у тебя, у меня тоже такая ерунда, хотя у нас он крупный. Потому что видишь, весна так я сухая убираю, была. Я бывает это, Ольга, своего разрешения можно в огород? Иди, иди там такой я, я такая. Какой бардак у тебя? Нормально Все. Я солить, я компот. Ой, у тебя флоксы какие, Оль. Обалденные. Какой бардак, у тебя чистота все. Красота. Каких... Ой, запах-то. Ой, друзья, запах, запах неописуемый. Ой, надо Ольге попросить. Ой, а это-то что за красоту посадила? И как у себя дома бегаю? А этот-то Нет, этот не пахнет? Ну красота. Вообще. А что? Сейчас Ольгу надо попросить, что такое. Вы-то что, огородники, за мной пришли, да? Спасибо. О! Ольга, ты, ты сколько там банок там? Чего? Пошли, у меня вопрос к тебе. Вопрос к тебе? Да. Вот это красная красота. Какой цветок? Ой, ты что, я уже забыла. Это однолетник какой-то. Однолетник, что ли? Да. А это флокс-то у тебя как вкусно пахнет ароматизированные. Это вот я вообще в этом году посадила их только. А как они у тебя так разноужились? Мне Наташа дала вот такими просто корни. Да? Но. Вообще прелесть запах прямо. А, аромат. Еще, еще, еще разных посади сюда. Ну, есть там, надо выкопать на следующий год. Выкопаем. Но Так что мы с тобой поменяемся, мать. Ой, да господи. Что, господи? Я, знаешь, по этим флоксам с ума схожу просто. Да? да я вообще тащусь по ним. А это у тебя, ой, декоративная, что это, <связь> это... декоративная, да, она да. маленькая? Классная, красивая, она как это... Зелёная, то зеленая, серебристая какая-то. Да, вон там, вон, вон от этой пыли меня даже <связь> чихать охота. Ну ладно, чихай, не соснайся. Это вот тоже я думала, это все туя, туя, а это нифига не тоя Не туя? Нет, это все можжевельник. Да, ну все это равно красота. Вот это тоже. Ага. О, -о, О, Так он будет маленький, что ли? Нет, он большой был. Большой был. Вообще был малюсенький, еще вот меньше вот этот. И за сколько вот. он вырос так? Так, медленно ну, Два раст... года. Да, всего-то нормально растет. А так ты его как размножала? А я его покупала. В горшочках ты таких маленьких. Андрей там разговаривает Что сделать? У меня есть свой канал. А, давай рекламируй. Канал у него есть свой. Давай, давай, рекламируй. Говори. Его зовут. Мой канал зовут Зейн. Есть второй канал. Не стесняйся, громко говори, не стесняйся. Его зовут Кирилл Крылатов потому что мой телефон. Моего брата был. Да? А -а -а. У меня скоро 100 подписчиков. Что да? Так что, друзья, давайте подписываемся. Кирилл Крылатов, да, канал? Ну, а еще чё... есть Жень. Это еще... мой самый первый канал. Жень какой-то. Жень. Жень? Ага. А что ты там снимаешь-то? А там игры, там свою жизнь. Там да, влоги да, влоги снимаешь? Влоги? Молодец. Я к тебе сама зайду. Я специально Только там, пошу. конечно же, нету камеры, просто телефон мама мне покупает. Да, вот. Я мама, покупила, камеру о... надо. В смысле, камеру? Телефон? Телефон. А что ты сделал? Эти сейчас рюкзаки-то идут новые, а в рюкзаках-то приделаны, типа, наушники. И он эти наушники в телефон-то сунул, и там осталось вот это, что ну, ну сейчас ну, у тебя канал продвинется, мама тебе купит офигенный телефон. На телефон тоже хорошо снимать, я же тоже на телефон снимала, ничего страшного. Телефоны еще лучше сейчас, чем камеры продают, да. Так у меня что... самый дешевый телефон. Какой? Дешевый? Дешевый? Так, он, так ничего страшного, Ничего страшного. Не ломай цветочек красиво, она опять маме хочет сорвать. Не надо. Дома есть. Дома есть. Ты что, не спишь? А где она у вас? Дома с Димоном. Так что мы подписывайтесь на канал. Два канала даже. Да! Пока! пока. <связывая> уже пока уже <связывая> пока. <связывая> <связывая> а там еще что? Пойдем. За... Ой, заодно, заодно выйдем, покажешь там цветочки. Цветочки еще все не до этого. Чего? Думаю, вот сегодня хотела. Мне улыбаться. вчера Танюшка дала цветы. Многолетки тоже. Ой, много разных. Вот я их хочу тоже размножать. Еще никак не могу посадить. Мы вчера картошку докопали. А, сегодня докопали. Вчера начали. Да. чем? мелкая картошка. Не такая, средняя, короче. Ой, у тебя собачка классная. Где у тебя цветут? Тут? Нет. Тут, тут, тут Виктория тут, одна. Тут, ужас. тут не ужас, а Виктория. Ничего. Всё, вот я ведь каждый год пересаживаю, пересаживаю. Ты прям как я. Все вот, не Все имется, да? Да. Тут вот не нравится. Ага. Вот, вот, видимо, на год я Да. Заново. Да, я такая же. Вот тоже. Туя. Она стала. Ничего, ничего же, нормально. Я вот, не знаю, мне вот эти туи вот Да, вот, аж, классно. Есть. Ой, там еще цветочки. Да. А он флокс-то у тебя, а че он подсох? А я его пересадила. А, недавно, да? Да, вот недавно. Нифига ты перетащила, какой вкус. Ой, как собачку-то зовут? Гром. Не греми, гром. Да вот это тоже ведь у меня были вот такие, да? Смотри, ага. я в том году посадила. Смотри, как они вымахали. Ну, это тоже мы Да? Да. Да. Вот ну, так он красиво смотрится. А мне вон там да, нравится. Давай покажешь. Пожалуйста, чуть-чуть. Ром, мы не к тебе. Мы хозяйки твои. <связь> Ой, ты господи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мы не, не пойдем. А это то же самое ведь. Это <связь> туя. Туя? <Пожару>. Ничего себе. <связь> Ой, цветочки. Она просто в шоке, сколько цветов, да. Ой, этот-то декоративный какой. А ты где такие покупаешь, да? В магазин, вот это тоже гибнуть стало что-то. Тут я насадила вот этих талис. Ты, Да, зададим. Убери. его? Да. Вот курт тоже. Ой, так вообще у тебя приехал. Так что на следующий год мы придем и посмотрим, друзья, да? Ладно, всем пока-пока, до новых встреч. А, Пишем легко. комментарии, пока-пока, нам домой пора, говорит. Да. Банки вышли, все, спасибо, Ольга. Ну, хватит банок-то. Не хватит, позвонить. Я маму не скромная, я. Что давно... а? угу. говоришь? Снимаю очень давно, один а я уже маму-то. Маму-то, да, мама, у тебя в Ютубе есть? Да сейчас. Ага, все снимай, пока мы с тобой вдвоем снимаем. Мама у нас сегодня по... на, днях появится, на днях появится. Звезда Ютуба. Звезды Ютуба будем. Так что все Давай, всё, все. Давай, все, домой. Опа, проехали. <сёк> <сёк> Погнали. Наши городки.